Пистолетка, но я заметил, что у тебя все время закуп стал по 250, ну окей, тут твой выбор, ничего да. против не имею. Вы идете все в пятером на на Б вас никого в этот момент. Почему-то в этот момент не снился на Б, я не понимаю, тут у вас тоже какой-то пиздец происходит, крутой. На Б никого при этом до сих пор нету, у тебя тип запушил яму и все, равно ты стоишь как бы, ну окей, уже наконец начал притягиваться. Вот его, Типа убивают, ты должен понимать, что тип где-то в стране машины Ты чекаешь слева, ну окей, про второй типа не знал Было слышно, как тип перезарядился в апартаментах И ты решил просто так пытаться заразить дефьюзи Я не слышал, я пошел дефьюзи чисто на шару Ты уже думал, что он слишком далеко отошел Ну окей, не слышал, значит... Звук в игре ставим на максимум, чтобы ты слышал. Во, вот тут вот просто это... Вот это был эпик. Позиция под полосами. Окей. Ты стоишь один. Слышно в полосах был типов. И слышно, как зазумился этот полос. Слышал смог, смотришь полосы. Ну, то есть я не пытался вот это очко, потому что у тебя могли бы выйти с ямы. Плюс чел вышел с ямы. И тут чел просто решает простреливать. Просто так. Ты пошел на этот спрей и потом вообще начал выбегать итогово. Вопрос? Что тебя заставило это сделать? Выбежите из под поласов, когда чел даже не в тебя шмалял. Он просто шил. Он просто даже не знает куда шить надо. Давай, да, рассказывай. Страх того, что нашьет до убийства. Смотри, надо, <кхм> тебе будет научиться Понимает, что 1000 человек тебе стреляют, и в данный момент по тебе стреляли из маг-10. У него урон через объекты очень низкий. То есть он тебе даже один раз попал на 4 хп. Чтобы тебя убить, ему нужно тебя, тебя попасть 25 раз. согласись, это весь магазин. Как бы... Плюс он не по тебе же изначально начал даже стрелять. То есть вот он просто зажимает... Да, там плюс-минус рядом с тобой, но он не убивает. Ну, по итогу он тебя забытел так, что ты вышел. <кхм> потому что в этом плане, если по тебе начинают простреливать, то, окей, старайся тогда допикнуть яму, потому что ну у тебя была информация, что тип был в яме, то что он убивал там одного из своих тиммейтов. И можно было бы постараться его пикнуть. <кхм> На крайняк ты можешь всегда сместиться в другую часть пола вот полосов, вот в этот угол, вот. Они вот так вот просто бездумно выбегать и по итогу тебя просто убивают. А, вот тут ты пошел в мид. С юспом. Идешь в этот угол сейчас в карьере. Тебе не попал лавик. Ты продолжаешь стоять в этом углу. Опять увидел лавик. И опять стоишь в этом углу. Вопрос, зачем ты стоишь в этом углу? Чисто думал, хоть одного сниму. Хотя знал, что там АВП. А вот насчет того, что двух увидел, я их не видел. Я только про ОП говорил. Вот. С виском на такой дистанции против девайсов ты и что ты сделаешь. Ладно. Тебя тут раскидывают. По итогу все-таки решаешь уйти. Потому что тебе начинают попадать. Ну, этот тип с петухом просто пушат. А, нет. Точно его убили. И ты решаешь, что он запушит зачем-то. Хотя, вот вы просто дали entry. И ты мог... Ну, даже... Окей, просто взять девайс. И отойти с ним куда-то. Но не пытаться выходить и стреляться с медом. С типами, у которых есть все-таки девайсы. А у тебя, черт возьми, согласись, это все-таки крайне тупо. Так. Вот. Тут смог. Крой, Точнее, файл. нет, ты подумал. Теперь пришел дать смог. Нет, я не подумал. Я просто точку искал. Нужно. Я же тебе говорил, что точка... А, это, блин, ну ладно, тут. Вот сейчас ты более-менее правильно прицелился. И нужно было еще чуть слева. Там есть вот такой белый, так сказать, не знаю. В общем, чуть ниже прицела. Там есть, блин, не могу сейчас показать, то что мышки пропадает. Ну ладно, я тебе все равно покажу просто. Тут долго ищешь, кидаешь. Окей, он кидает непонятно куда. Вилд типа за тачкой. И тут ты врубаешь зум. Смотри, зум вырубается только на средних и дальних дистанциях. В упоре ни в коем случае. вот. <coughs> Потому что из-за зума ты потерялся по стрельбе и том, кто мог убить сразу двух типов. Мечешься как обычно, туда-сюда. Ну, Это особо быть идеальная позиция. Ну, по позиции ладно, на планте я тебе расскажу, какой тип убивает под ями. И там, ну, на беншней большой выход типа. Но при этом, всем ты на карте не увидел бомбу. Соответственно, эта бомба может быть где угодно. Она говорит, мне даже шла по Андеру. Вот. В твоем случае, когда стягивался бы на Б, нужно было сначала чекнуть Андер, не идет ли опять же кто-то с Андера. Чтобы и тиммейты mm -hmm. что это поняли, и, ну, у них была хоть какая-то инфа. А так, ты по итогу стягиваешься на Б с своим тиммейтом. А пачка в этот момент такая, оп-оп-оп. И бомбка с бинплент на аппленте. То есть лишние бабки по итогу вы подожгли типам. Mm -hmm. Так, ну тут... Тут начинается ваша с... серия проигрыша раундов. Первого тиммейта на меде убили, второго там в яме. Здесь понимаю, что есть вышли на мид, но ну, есть типы в яме. Причем тип не один в яме был. Потому что уже твоего, твоего, твоего второго типа убил второй тер. Точнее, другой ник. Ты кидаешь я, я, я, просто в флешку. Я потерял ошибочку. Но мне повезло, что он не успел его Хотя мог я его сбить как раз тут. Тебе повезло, что ты каким-то раком убил еще. Потому что я не знаю, как... Ну, так только последний пулевый зашел в хэд. Ну, при этом, а да, реально. ты не целился у него. Но это ладно. Флешка просто, опять же, это уже изначально понял, отвратительная. То есть, ну, если бы Тер не запрыгивал бы на ящик, он тебя спокойно бы убил. Да, но он был, в последний момент его слепило. Это да, все. Ситуация 1-4. Понимание там, что на медиа до хрена народу. Ты берешь М-ку, коллаж. И, кстати, что тебе нужно было сделать сейчас, по-твоему, мнению? пойти на B? ну зачем а, точ, а точнее пойти на пойти на б потому что план поставили ситуация 1 в 4 а ну засейвить ладно правильно засейвить Один, ситуация 1 в 4 и причем все твои оппоненты фуловые. Мне, бы... мне, мне кстати тоже говорили Вот ты пошел в сторону пошел". коннектора и да, умер. Да, причем в сам, самую, самую крутую точку, где этот снайпер прям идеально будет стоять и ждать этот проход. Так, вот тут на тачку ты запрыгиваешь. Я не знаю почему ты смотришь в сторону машины. Когда ты запрыгиваешь, надо смотреть в сторону б апартаментов. Я же тебе объяснял что... В любое направлении у тебя одинаковая скорость персонажа. Когда ты запрыгиваешь так, ты просто поставляешь свой бок, и тип, который будет бакал, он тебя спокойно убьет. И ты не сможешь дать там, может, инфу даже хорошую. Там сколько их именно было. Тебя надо сюда смотреть в сторону оппонента, а не вот так вот в сторону машины, и потом разворачиваться. То есть запрыгиваешь все время боком на машину. Тут будет момент. Ты вот еще подгорел молики так неплохо вот да, есть я тип тоже. в яме Сейчас он выходит нахел, и ты почему то решаешь свои гранату вот мне когда видна его голова <звук> у тут... я не знаю как он тебя конечно не убил тебя просто <звук> ну нельзя так играть по типа, типу ой ну он же меня все таки не убил потому что блин в другой любой ситуации он бы тебя убил <звук> тут просто повезло что он не за контроль параллельно спрей тут у тебя мало хп Ситуация опять же 1 в 4, то что у тебя тиммейт АФК стоит. Ну и ты решаешь пойти в яму. Стоял, посмотрел там, подождал. Тут тип в яме сидит. В этой ситуации такое себе было пушить, уж лучше было бы ожидать их под пластами. Потому что у все-таки лоу хп. Пропил на тачку, запушил Б. Ну и тут. Понятное дело, что окей, чекаешь мид, никого не видишь. И надо привести уже прицел на коннектор. потом по проходишь так наполовину. Уже просто посреди, так сказать, вот, уже тут стоял. И только тогда ты уже повернулся в сторону коннектора. Вот. А так бы, если заранее смотрел бы, то мог, в принципе, и убить этого авапера. Тут уже в ситуации остались втроем просто. Дэш Дэш Опять же, не знаю, зачем Вандер, хотя ты шел с Типом с пачкой, и лучше, чтобы вам было выйти вместе. Мне банально это думаю, нафиг такой думаю, пойду-ка я Вандер, вдруг там какая-нибудь сволочь стоит. Потом я понял, что это не страна террористов, а страна контртеррористов, поэтому там не зачем идти так... Сандра приходится, если вы занимаете мит, но вы вдвоем шли с пачкой на Б. И в вашей ситуации стоило бы выйти вдвоем на Б. Ну тут ладно, ты убиваешь одного типа, сам стягиваешь оппонентов на Апленд, и причем вот так разминулись удачно, что казашники пошли по КТ на б плент и пошел через б апартаменты Тут момент тоже, что ты как-то не знаю потерялся что-ли, чел выходит за плента сзади, ты как-то смотришь вообще не туда куда нужно. Да, ну это тоже конечно, yeah. но все равно. Ну и по итогу, ладно, раунд первый взят. Дальше бежишь на БМ. О! о. О, о, о, о, о. Так. Ну, ладно. Она еще плюс-минус была полезна, потому что чел запрыгивал на тачку. Правда, я не знаю, почему ты не заметил этого типа на тачке. Вот, ну... Вот, вот как ты не заметил его? Ну как, как? Я, я шел, я кинул флешку, сделал так, чтобы меня видел, что в ответку кинули. Увидел человека, в итоге я увидел только того, который прыгал вот так вот, блин, чекал. То да, я понял, ну, что он там только один, а вот второго, я вот сейчас его только сейчас увидел. Ну, я не знаю, проснись что ли, как? Ну, пол модельки же видно. То есть, за это время он был еще full флеш, ты его мог спокойно убить. По итогу ты пытаешься убить правого, а не левого, и как бы Что то тип заходит на пустой апленд и поставил причем пачку под тебя. Окей, ты мог остаться на шарте, мог остаться в коннекторе. Но зачем-то ты выбираешь крайне дерьмовую позицию на голове, с АВП. Хотя в той ситуации, окей, можно было бы еще уйти в яму и смотреть с ямы, но никак не на голове, не с АВП. Это просто потому что, типы, если пойдут с коннектора и джангла, у тебя будут очень близкие позиции. И АВП в близких позициях крайне ну, бесполезно. еще одного ты успел убить, а второго нет. <с> потому что я в этот момент как раз осознал минус АВП. <с> и хреновые позиции. Ну, Одного-то ты убил, второго нет. <с> ну Просто изначально позиция была очень-очень дерьмовой. Еще один раунд из названия ВТФ. А, а точно! Ты кинул флешку через верх. Кинул сейчас флешку между. Она отступила всех. И тут перед тобой три типа. И я не знаю, что с тобой происходит. Ну, точнее, ладно. Одного ты убиваешь. Который был в упоре. Но потом ты теряешься, пытаешься убить того типа, который видел у дефолта. И только потом уже пытаешься убить его... А нет. Ты, ты увидел типа у файера, но зачем ты переводишься на типа, который стоит под головой? Хотя, два типа стоят у файера, Я просто вот смотрел на это и не понимал, как как, как такое может быть. Ну, как такое может быть? Паника называется. В чем? Они слепые стоят перед тобой же. Ну Ты убил одного. Все. Ты убил одного в упоре. Ты знаешь про типа, который стоит в, в дефолте, стоит который у файра. Тебе их надо убить и пытаться сделать так, чтобы они тебя один на один на один у тебя шли. Но ты почему-то решил пойти и стреляться вот, вот с этим типом. Как бы тебе это крайне невыгодно, потому что у тебя вот здесь два оппонента стоят, согласись. Вот. И нужно сначала их убить, и потом уже убивать вот этого. А не наоборот. Вот. То есть, по приоритету стрельбы, да, ты, ты начал правильно, ты убил сначала того типа, который ближе к тебе был. Но потом тебе надо было постараться как-то аккуратно сыграть и уже аккуратно поубивать вот этих двух типов. Но не лезь сразу же на всех, ну точнее не открывай сразу под всех. А, во, ну тут, ну, ну вот, знаю, вот, вот знаю, это, это, это был, я это, знаю, это он, просто, это, это просто комбо раз. Ну ладно, она еще отбаунсила от э, комода и могла слепить типа, который запрыгивал на тачку. А -а -а. Но потом хаешка. Да что-то летит в стенку, блядь! Без разницы, как я кидаю. Я знал, где примерно стоят щечевые. Ну, я понял, что гранаты надо брать, а вот как гранаты кидать Денчика, он что-то особо не, не парился. Я заметил, просто 300 баксов в стеночку. Тут, ладно, ты идешь. А, вот, тут тоже неплохой раунд. Ну, флешка максимально такая себе. я вот, обратно. кучу народу. Типа, что... ослепили почти... Типа понял что тип тебя не слепил то что она улетела правее из ящика вот да, убиваешь да, его но да. тебя разменивают вот но тут дальше включаешься ты уже за бота дошел было осталось три а. игрока вот и тут ты делаешь тут в принципе все давай. максимально офигенно тут убиваешь первого типа в яме второго заряжался. второго слепился Совсем, там они друг и тут третьего ты... все у тебя есть инфа, что последний на меде. он убил твоего тиммейта. И тут ты начинаешь вытворять какую-то дичь. Куда-то бегать, куда-то смотреть, что ты... Вот что в этот момент в твоем мозгу происходило? У тебя есть инфар, что последний на меде. Вот. И у тебя лежит еще пачка там. Почему да, ты знал, начинаешь метаться почки. по пункту? То есть, окей, ты смотришь в сторону меда, вдруг тебя пикнет. Встаешь, меж, вообще в угол такой. Мама, ради меня, брат, то что творится. Постоял в углу. Подумал, тот тема это кикнул за то, что он... А, вы его выгнали, понятно. Все, окей, ты собрался силами такой. Понял, надо тащить этот раунд, только я смогу вытащить и все. Но надо сначала для этого забрать пачку, которая лежит на меде. Тут ты собрался с мыслями, вышел в мид, да, никого не видишь. Какой, бля, где он, ёп, вышел в мид, окей, взял пачку и бежишь в сторону пунта. Тут то тип по тебе стреляет. Иди дальше. Ты да. начинаешь, окей, подождал какое-то время он и, стоит, на... и начинаешь идти к нему спиной. Вопрос, зачем? Что зачем? Я, я пытался Апланта поставить. Ну я же тебе рассказывал, что... Какую бы кнопку ты ни нажал, у тебя одинаковая будет скорость. В своей ситуации нельзя идти к нему спиной. Все, у тебя есть прямой инфа Ты должен идти к нему наоборот лицом, чтобы если он тебя пикнул, ты был к этому готов. А не так, что ты идешь к нему спиной и по итогу... Здрасте. Ты, по сути, вытащил раунд из жопы. Ты там три минуса дал в яме. Но ты просто слил этот раунд тем, что пошел спиной. Тебе надо было идти опять же к нему лицом и все. Ты бы могло в этот момент туда перестрелять вот то есть когда у тебя есть уже гарантированный факт где твой последний оппонент никогда не иди к нему спиной понятно да. отлично я надеюсь это запомнишь